Рад всех приветствовать. И сегодня я хотел немножко рассказать подробнее про такой интересный инструмент, как календарные спреды. А почему дополнительно потребовалось вот данное видео записать? Потому что очень много задают вопросов. И с этим инструментом может происходить такое, что не происходит ни с одним другим инструментом. То есть просто фантастические вещи случаются. Я думаю, что связано с тем, что инструмент новый, он особенный. Потому что вот, вот перед вами стакан, скажем, на евро-доллар календарного спреда. Ну, давайте сначала я покажу, где он находится. Вот текущие торги, правой клавишей мыши, если мы делаем редактировать, обычная практика, и вот здесь есть форс спреда между фьючерсами. И если посмотреть, их здесь ну, достаточно большое количество, ну, из них большая часть, они практически не живые. То есть с ними очень сложно работать и по некоторым даже может за день не произойти ни одной сделки. Зачем они нужны, не знаю пока. Ну, я думаю, что со временем все это расторгуется и будет работать. Но самый живой, самый популярный это календарный спред между рубль-доллар. То есть там даже и, соответственно, ближайший спред между там, 9 и 6 месяцем и сразу же торгуется достаточно неплохо календарный спред между 12 и 9 месяцем. То есть сразу два. Это единственный инструмент, где сразу два календарных спреда реально можно использовать. И вот здесь, соответственно, первая особенность, которая здесь появляется, которые сложно увидеть на другом инструменте. Это, во-первых, может быть отрицательная цена. То есть это нормально. То есть календарный uh, спред это... Ну, в курсе по календарным спредам более подробно об этом uh, написано. На сайте он, в принципе, может продаваться отдельно от робота. И вместе с роботом идет в комплекте. Что относится к классу Feud, uh, feud Spread. И, uh, <coughs> соответственно, это получается дальний контракт минус ближний контракт. Ну, если посмотреть вот по стакану, как такового то стакана календарного спреда, вот он существует. Вот сейчас пример Сбербанка, разница двух контрактов. И здесь получается покупка спреда – это есть покупка дальнего и продажа ближнего. Продажа спреда, продажа дальнего, покупка ближнего. То есть по дальнему определяется покупаемый спред или продаем. И как таковой вот этот стакан он есть. Но если мы покупаем календарный спред, реально нам дают два контракта. Ближний и дальний. Один из них купленный, другой проданный. Или наоборот. То есть вот как такого нет. И с этим связано, что получаются некоторые такие интересные вещи, которые вот так сразу в голову не возьмешь и не догадаешься, пока не поторгуешь. К примеру, если мы приходим на планку. Что такое планка? Это максимально-минимальная возможная цена за сегодня. Вот если смотрим инструмент Сбербанк, календарный спирт на Сбербанк, минимальная возможность цена 211, максимальная 591. То есть вот если вы посмотрите, мы сейчас торгуем всегда в пределах в планке. Но если мы придем на планку, то вы увидите очень интересную вещь. А здесь вот такой пример был сегодня. Ну, тут не обращайте внимания сделки, это робот у меня тут колбасит. Вот сегодня был такой пример. Пришли мы на планку. Она не менялась, 591. Проходит сделка а, реально по планке 591. А выше а, сделка проходит по цене 598, то есть выше планки. А следующая сделка у меня а, проходит по цене H750, то есть вообще за планкой. А, при этом робот у меня а, в первый момент был не очень, в большом недоумении. Потому что, ну, раз цена прошла по этой цене, то он, соответственно, по этой цене может выставить лимитку. Лимитку выставить по календарному спреду нельзя. Потому что вот эта сделка, она каким-то мистическим образом прошла, но она за планкой, то есть за границей вот этого возможного диапазона. Такое вот на календарных спредах иногда случается. И, соответственно, когда вы видите стакан, и он вроде как полный, но часть заявок, которые вы видите в стакане, они могут быть за границей планки, то есть, и стоять по той цене, по которой невозможно реально совершить сделку. И вы даже, не, не только робот не сможет, робот-то отслеживает планку, он ее видит и выставляться не будет. Как раз вот а, в этот момент там в табличке получается а, вот, а, предупреждение, что планка близко. Вот, а вы даже вручную не сможете. Вроде стакан есть, но вручную нажимая там на, сюда на стакан, но ну, сейчас здесь это а внутри планки, сейчас просто робот снимет мою заявку. А так вы просто кликаете в стакан, а заявка пишет вам, ну, невозможно исполнить. Вот такое вот случается на календарных спредах. При этом инструмент, конечно, очень интересный именно для такой стратегии а, усреднения, потому что, ну, вот все-таки зажат некий коридор, и там, в отличие от самого инструмента базового, он не может бесконечно долго расти или падать, где-то он остановится. А вот инструмент может гораздо, ну, в разы просто больше э, вырасти или упасть. Вот, тем он интересен. Вот эти особенности надо учитывать. И также э, в какой-то момент э, может быть вот э, планка, мы достигли планки, при этом у вас график будет спокойненько вот, заходить за границы планки, но, как правило, сделки все-таки не происходят. Это вот такой исключительный случай, редко, когда за планкой происходят сделки. Хотя график спокойненько уходит в зону э, тех цен, в которых, ну, в которых невозможно совершать сделки. Ну вот здесь, кстати, вот как раз... Пример, что вот раз свеча, два свеча, три свечи выходили за границу планки совершенно спокойно. То есть такое вот на графике случается. И потом неожиданно торги приостанавливаются. Естественно, никакой информации об остановке техническом плане получить нельзя. Стакан вроде как тоже движется, все происходит, но ну, планку расширяют. Есть, ну, почему так происходит? Потому что реально-то инструменты, на которых построен календарный спред они планок могут не достигать. То есть и ближний контракт июньский может по рубль-доллару торговаться и сентябрьский может торговаться, но при этом на календарном спреде наступает планка. Вот такое случается. Через какой-то момент, если мы долго на этой планке сидим, коридор расширяется и торги продолжаются. Причем визуально иногда в стакане, ну вообще это заметить сложно. Можно вот только определить по, ну, вот по таблице, потому что таблица текущей торги, а, минимальная, максимально возможная цена, она изменится. И здесь вот, соответственно, все это можно увидеть. Вот такой интересный инструмент фьючерс а, на календарный спред. Поэтому прошу любить и жаловать, кто с этим инструментом не работал, попробуйте. И еще есть маленькая ремарка, этот инструмент есть не, все, не у всех брокеров. И я так понимаю, некоторые брокеры типа Финам могут его по вашему просьбе подключить. Мне кажется, многие клиенты используют э, робота на э, брокере Финам. А я знаю, что он есть у БКС. Я знаю, что календарный спред есть точного открытия. А, э, другие брокера неизвестно. По-моему, у Сбербанка все жаловались, что там данный инструмент вообще не подключен. Но вот так вот бывает, что разные брокера предоставляют данные к разным торговым инструментам. Но еще раз призываю, данный инструмент очень интересный и советую вам его хотя бы попробовать, поэкспериментировать, а может быть и взять на вооружение. Кстати, обратите внимание, сегодня просто отличный день для календарных спредов и сегодня вот эволюционная маржа составляет уже более 60 тысяч, хотя время еще только нет часу дня. Но это не значит, что мы обязательно должны за... Если сейчас 60 тысяч заработали, должны 120 тысяч заработать в день. Нет, это не так. Мы можем даже и закрыться в минус. Таких дней было, ну, пересчитать, наверное, по пальцам, около трех, наверное, дней, когда робот закрывался в минус на календарных спредах. Ну и вот такие вот. Прибыли они тоже... В принципе, возможно, это вполне реально заработать. Ну, конечно, для этого нужно иметь депозит все-таки несколько сот тысяч. Все, призываю всех данный инструмент не забывать, с ним работать, попробовать. Приходите в биржевой стакан, нам будет веселее работать на календарных спредах.